Go. Все это есть. Всем доброе утро. Всем доброе утро. Поспали мы, как обычно, два часа. Ставили машину на парковке и идем в морской порт. Мы бодрые, веселые. А это город Лумут. пришли в порт, сейчас ищем где купить билеты, билеты оказывается здесь на входе продаются, Два билета туда и обратно стоит 28 ренгит, Два билета на открытые даты можно в любое время туда и обратно, море, наконец-то мы видим море, вообще уже не верю, что мы примем душ и ляжем нормально в кровати. Мы приплыли где-то минут 30 ушло на дорогу теперь надо найти такси и наконец-то спать поехать когда плывете на пароме сюда главное не выходить на первый остановку, надо на второй выходить первый где-то в арбатской деревеньке и то правда взяли такой ронговый такси Здесь сядет, такси такие 116 рентгет доехать нам через весь остров Женькой. заселиться за пять минут до конца завтрака. Завтрак здесь по Шведский стул, называется Анджи ганджанг какой-то. Панкор, гайд. Наш отель. Прислуга, он стоит охраняет нас от обезьян, чтобы ничего не украли. Обезьян тут вообще везде лазят. Шенкин завтрак, наггетсы, картошка. Самое не местное, что нашла. Моя, я не знаю, что это такое. Смотрим. Манговый сок и фрукты. Распаковка завтрака. Рес яйцом. А может тут надо было так смакой? Короче, это рессияйцом. Понятно. А да, тут все так спокойно, все своими делами занимаются, там бежит появляется всем. Такая атака, типа, как вурагину столкают. Ну что, пойдем заселяться в номер. Капитан, в виде нас. Ну, не угадаешь, Женя. Больше нравится, отель там закинь, да, нет? отдельными домиками. Наш номер. мини-бар или холодильник что это холодильник мы дома за два да, дня наконец-то жийки мы выспались ну, Пошли выспали? посмотреть поспали, ну четыре часа пожалуйста. хотя бы поспали по нормальному пошли посмотреть что здесь есть вот везде эти треугольники mm. три часа будет. От все хоть смотреть только вышли, сразу купили Шорты же. и тапки наконец она полностью упакована Зашли в магазин, взяли чипсы А такой фанты нет Это? А, вот в, в этом холодильнике осталось его Странная фанты фон, а вот, Бесцветная ты его думаешь? Спасибо. Ну и возьмем. Мы сходим, сходим, сходим. Что это это Не конечно. Я я Похоже на козявки из-под носа. Кривой такой. Сняли с Женькой скутер. 50 гид в сутки. Нашли в 7-Eleven, что-нибудь купить себе на вечер, пожелать, покисть. Стим. А что это такое? Не знаю. Пиво? Ну, пиво только. Фанта, бесцветная фанта. Со вкусом... Личи? Лайчи. Карамель, похоже. Лаечим. Посмотри, что это такое. Уж получше, чем того, что ты взял. Со вкусом бабушкиной майзи. <звы> как будто в какой-то компот размешали звездочку-бальзам. бальзам А это беседка смотровая, виды открываются на остров. Всему острову они раскиданы по углам. Тут такие лестницы маленькие. Ой. Смотрите, какой вид отсюда. Она меня еще не убила. Я была на биом вообще. А такая злая. У меня лапы нет. Красный как... У меня до сих пор что Мы видели Увидели обезьяну. Женя, ну, ты сейчас разорви. Она видишь сама ждет. Ну ладно, не кормить, вообще запрещено кормить. Ладно, приехали. Приехали, Женька, посмотреть, как кормят птичек. О, лежит сзади. Видишь, какая красота. Зашли с Женькой в кафе здесь, Дэдис кафе, Самый лучшее на острове написано, находится на пляже прямо, с видом на закат. Джамбо праун, мы же таки ели, да? Принесли Женьке коктейль пиноколаду, сейчас будет сравнение с Занзибарским пиноколадой. Очень вкусно. Вот такие сливки такие прям. А где лучше? Наверное, эту. Ой, это хорошо. Такая атмосфера. Да. Принесли Женьки джамбо праун. Красиво, как оформлено. Да. Ну это, короче, супер. Надеюсь, это будет также вкусно. Те же самые сложные. Дождаться остального не есть. Я тебя подожду. Надеюсь. Конечно, будет сложно. Но, Но у тебя еще есть пинколадка. Коктейльщиков, да. А то -а тает, градус крает. Наконец, нам принесли наше блюдо. У Женьки джамбо праун. Салат с крабами и креветками. А у меня барракуда и креветки. Гоу, все это есть. Давай. Женька впервые пробует краба. Такое нежное-нежное мяско, только так мало. Да. Yeah. Женька животных тут кормит всех. Yeah. Да вон она, это не съела. Смотрите, сколько съел Женька. Раз тарелка. Два тарелка. Три тарелка. А И столько она... же съела эта кошка. Она на голодные. Yeah. Пришли Женька в номер. Теперь хотим попробовать местного пива Тигр, Тайгер, короче, хрен знает откуда оно и взяли еще попробовать Англия, Энглия, лимонад с пивом, всего один градус уже не алкоголя в нем, во втором. Очень плохо. Пиво Тайгер с горчинкой, что же про него сказать? 5 градусов. По 10 шкале сколько? Ну этот, наверное, 5 но сначала она кажется не очень вкусной, кто не любит пиво с горчинкой. А когда ты пьешь уже половину, то потом уже хорошо так, нормально. И это пиво с лимонадом. Однопроцентное. Да, очень вкусное. Ну, как тоник. Пойдем в За здоровье молодых.